сегодня ночью я спал и кто-то в двери постучал потом я слышал голоса женский или детские, я так и не понял ночью что же может могло, могло быть и вот потом спишь, спишь такой с бока на бок с бока на бок туда-сюда ворочаешься, слышишь те голоса что-то показалось я подумал какие-то пьяные дети что ли или бабы какие-то пьяные и показался даже звук разбитого стекла потом встал смотрю что-то эти самые за окном шум какой-то Гам, машины гудят Выглянул в окно, смотрю ночью значит, Там полиции полно бегает С фонариками Стоит полицейская машина Стоит пожарная машина Чего ты узнаешь, что они там делали Ну, теперь вот Ты видишь, что это было Этого не было Вечером Это появилось сейчас Похоже, что кто-то, кто-то там покоится, на дне реки Харьков. Похоже на следы борьбы за свою жизнь. Этой лунки не было. Подписывайся на мой канал, Максим Вехов, и ты будешь знать все новости. Харькова. И будешь первым, кто слышит страшилку от меня. Реальную страшилку, не какой-то выдуманный бред. Вот тебе страшилка. На ночь.